тут Итак сегодня я предлагаю вам поговорить о личных местоимениях в португальском языке. Их не так много, но некоторые из них вызывают иногда вопросы и некоторые трудности потому что личные местоимения напрямую будут связаны с тем как мы обращаемся к людям. И нужно сказать, что португальцы в этом плане достаточно щепетильны. Но вернемся к нашей теме. Итак, личные местоимения. Я. Эл. Я. Эл. Эл. Ты. Ту. Ты. Ту. Обычно через это местоимение португальцы обращаются к своим друзьям, к кому-то очень близкому и хорошо знакомому. Но, например, в семье здесь считается более корректным, более правильным называть тех через третье лицо. На сегодняшний день все чаще и чаще становится нормальным, когда в семье друг к другу обращаются на «ты», но чуть раньше люди более взрослого, более старшего поколения Обычно очень сильно возмущаются, сама не раз с этим сталкиваюсь, когда в семье кого-то называют не в третьем лице. Допустим, к маме обратиться на «ты» буквально пару десятилетий назад было совершенно неправильным и некорректным. Следующее местоимение – это «он» и «она». В португальском языке есть различия по родам, и «она» в португальском языке будет звучать как «эла», «эла», «она», и он по-португальски будет звучать как «эл», «эл». Здесь нужно иметь особое внимание, потому что с нашими языковыми особенностями русского языка мы очень любим глотать последние буквы, последние гласные, согласные. Здесь, в случае с «элла» и L «эл», «он» и «она» это, — это играет очень большую разницу. И нужно быть очень внимательным здесь с тем, как мы произносим, не съедаем, не глотаем ли мы последние буквы. Следующее местоимение, о котором я бы хотела поговорить, это местоимение «восе» -э» – «вы в уважительной форме». На самом деле оно среди самих португальцев вызывает очень много споров иногда и неоднозначных ситуаций. Так как язык неумолимо развивается, возникают новые формы, и язык всегда стремится упростить себя, быть более простым и понятным. Итак, обращение voce Мерсей, что когда-то обозначало ваше величество, ваше благородие, постепенно сократилось и превратилось в обращение «Voce». Но, опять же, мой вам совет – очень аккуратно использовать это местоимение, так как среди португальцев все же принято обращаться к человеку в третьем лице – сеньор или сеньора. В школе мы учителей не называем по имени, мы не обращаемся к ним на вы. Мы обращаемся к ним как профессор, учитель, или профессора, учительница. И когда кто-то случайно в разговоре по обращению к учителю проранивает восе, обычно учителя очень негодуют по этому поводу и делают, и делают замечания. В бразильском же варианте языка ВОСЭ будет соответствовать европейскому варианту ТУ. То есть в Бразилии ВОСЭ – это обращение на ТЫ. Следующее местоимение, с ним обычно не возникает никаких трудностей, это местоимение МЫ. По-португальски это звучит НОЖ. МЫ – НОЖ. НОЖ. Следующее местоимение ВОЖ – ВЫ во множественном числе. Но, как правило, в этой форме оно осталось только в литературе. И сегодня общепринятой формой «вы» во множественном числе является «восэш», то есть множественное число от слова «восэ». «Восэш» — «вы» во множественном числе. И, наконец-то, последнее местоимение, которое существует в португальском языке, это «они». И... Они будут переводиться на португальский язык по-разному, в зависимости от рода. Если мы будем говорить о них, только о мужчинах, или о предметах мужского рода, мы будем говорить «элыш», то есть это «он» во множественном числе. Элэш". Если мы будем говорить только о них, о девушках, или о предметах женского рода, мы будем говорить «элыш», «элыш». Они в женском роде. Если мы говорим о группе из девушек и парней, например, э, и они вместе, и нам нужно сказать что-то про них, мы будем говорить так же, как в мужском роде, мы будем говорить ЭЛЫШ. Итак, они это ЭЛЫШ или ЭЛЫШ. Они. Итак, я очень надеюсь, что вам понравился мой урок, и до новых встреч!